Всем привет! Всех рада видеть на своем эфире а, в этот воскресный день, утро. За окошком немножко пасмурно, но надеюсь, это не повлияет на ваше настроение, и у вас отлично пройдут выходные. А, сегодня мы с вами будем рассматривать различные часики красивые с Алиэкспресс. Напишите обязательно мне вот тут в комментариях ниже, хорошо ли вы меня видите, хорошо ли вы меня слышите. Вот, и тогда, собственно, начнем с вами обзорчик часов. Так, я вот беру телефон, вижу там ваши комментарии, поэтому пишите, если давайте вопросы. Если у вас какие-то вопросы появятся, буду с удовольствием с вами общаться. Привет, всем привет, кто подсоединился. Слышно хорошо, видно хорошо. Это отлично. Спасибо, что пишете. А, мне важно, чтобы и звук у нас, и все, и картинка была все хорошо, чтобы все хорошо вы могли рассмотреть. Вот поэтому а, обязательно пишите, если вдруг что-то будет не так, я буду периодически посматривать на телефон, чтобы видеть ваши комментарии, вопросы, какие-то можете делиться своими впечатлениями о том, как вы покупали на AliExpress какие-то, может быть, вещи или еще что-то. Может быть, часы уже покупали тоже этой марки, про которую я буду рассказывать, либо какие-то другие варианты часов покупали, мне тоже будет интересно, поэтому обязательно пишите, будем с вами обсуждать и делиться впечатлениями и эмоциями. Ушки супер класс, Да, спасибо большое. Ушки тоже у меня с AliExpress, у меня как-то был эфир, я рассказывала про, собственно, как я покупала эти ушки, и тоже они с AliExpress, кстати говоря. Вот, на сегодня у нас такая интересная с вами тема, это наручные часы с AliExpress. Как вы вообще пользуетесь, не пользуетесь часами? На самом деле, я считаю, что... У часов такой был период наручных часов, когда их немножко подзабыли, то есть, когда у нас стали появляться смартфоны, все как-то перешли смотреть время на этих смартфонах, вот, но со временем, мне кажется, снова часы наручные стали актуальными, потому что смартфоны все увеличиваются, да, вы видите, они становятся все более громоздкими, доставать их из сумочки туда-сюда становится более уже напряжно и проблематично, и снова нам на выручку приходят такие... Удобные и красивые наручные часы, которые можно приобрести и, собственно, быстро смотреть время, не лазя за телефоном. Плюс, когда вы постоянно этот телефон достаете, там включаете монитор, он опять-таки быстрее разряжается. Поэтому опять снова актуально, мне кажется, вполне актуальны. Это наручные часы, которые позволяют быстро и посмотреть время и сориентироваться. Вот, поэтому снова думаю, что тема часов наручных весьма и весьма актуальна, как для мужчин, так и для девушек, кто-то использует какие-то смарт-часы, где сразу и приходят уведомления о сообщениях, о каких-то там новых наших, там, в соцсетях сообщения, да, смарт-часы позволяют смотреть, вот, но на самом деле я предпочитая и обычные какие-то часы, которые, собственно, можно надеть на ручку и просто посмотреть время. Они служат себе таким красивым аксессуаром, да, таким браслетиком. потому что часы есть очень красивые с украшениями, со стразами на любой вкус, цвет. Поэтому выбрать для себя можно что-то интересненькое. Давайте посмотрим ваши комментарии. Обожаю ваш блог. Спасибо большое. Я всегда рада постоянным. Подписчикам, которые смотрят, кстати, можете подписываться на мой блог, там все-все обзоры на все товары, что я покупаю, все подробно расписаны, с фотографиями, совсем. А, какая киса, скажи мяу. Ну да, это такая атрибутика у меня для эфира, чтобы было вам интереснее смотреть. Хороший аргумент для покупки часов. Часы – это стильно. Да, вот я полностью с вами, Алексей, согласна, что действительно часы – это еще имиджевый такой аксессуар, да, то есть как всегда считается показателем тоже определенного уровня, все-таки мне кажется для мужчин это тоже очень классно стильно выглядит, когда особенно под строгий какой-то стиль, когда у мужчины костюм и тут какие-то красивые а, наручные часы из-под рубашки, из-под пиджака выглядывают, это всегда тоже как элемент какого-то стиля, а дополнительный аксессуар тоже а, привносит какое-то украшение. Вот, но сегодня у нас мужских часов не будет, если вы зайдете в сюда в красный пакетик вот здесь в уголку, тыкайте его и вы увидите все часики, которые мы сегодня с вами рассмотрим это будут женские часики но в этих же магазинах вы можете перейти по ссылочке и зайти и открыть в магазин и я уверена что в большинстве из этих магазинов может быть во всех, точно найдете и мужские варианты часов которые подойдут именно для мужчин, потому что все магазины специализированы, они все специализируются на выпуске именно наручных часов Часов, это не кустарное производство, это фабричное производство везде, и, соответственно, раз они специализируются на выпуске часов, в магазине будут и женские варианты, и мужские варианты часов, поэтому сможете себе подобрать. Магазины все хорошие, в принципе, я могу их похвалить, а сразу скажу, что... Осталась я довольна всеми своими часиками, которые приобретала в этих магазинах, поэтому без проблем можете что-то себе подбирать, что-то себе смотреть какие-то мужские, возможно, часы, если хотите, либо какие-то другие варианты часов, думаю, тоже качество должно быть хорошее и не подведет. То есть все модели картинкам соответствуют, все в точности, как на картинках, тут уже проблем с этим не будет, потому что фирмы хорошие, часики у них хорошие. Вот. Так, ну что, давайте потихонечку переходить, к, собственно, к часикам. На самом деле, вы видите, что здесь у меня только а, в ссылочках 4 варианта. Часов у меня гораздо-гораздо больше. Я вот, вот могу вам показать, что у меня есть а, просто всевозможные вариации. На самом деле, в какой-то момент я очень полюбила заказывать часы на AliExpress. У меня есть столько всевозможных вариаций этих а, часов, что... Uh, даже на все уже не успею рассказать, либо на них уже могла сгореть ссылка, да, вот у меня, например, есть такие очень изящные часики с металлическими браслетами, я бы очень хотела про них вам рассказать, но ссылочки у них уже сгорели, к сожалению, поэтому э, только если искать какие-то аналоги, э, какие-то подобные вещи в э, там, других магазинах, либо в этом магазине, э, сами ссылочки сгорели, вот, например, с белыми браслетами, вот такие у меня тоже есть варианты часиков, а, причем вот эти мне не особо понравились, какой-то очень неприятный был браслет какой-то матовый, но он очень марки был в итоге, и к телу неприятный, поэтому я их практически не ношу, а вот, казалось бы, да, похожие такие же часики, но абсолютно другая тема, вот эти шикарно мне подошли, они и не мажутся, и э, к телу достаточно хорошо сделаны, поэтому, казалось бы, что два похожих варианта, одни, там, скажем так, не очень, другие прям отличные, вот эти я ношу, вот, но тоже, к сожалению, ссылочки на них уже сгорели, э, поэтому уже не могу про них рассказать, но... Чтобы вы понимали, что опыт заказа часов с Алиэкспресс у меня достаточно большой. Вот Из последнего у меня есть еще вот такие часики, тоже очень классные, очень удобные, на таком а, интересном ремешке а, с плетением плотным, но, к сожалению, тоже ссылка на них сгорела. Очень почему-то быстро на ну, модели какие-то, видимо, они становятся популярными, их быстро раскупают и а, заканчивает, а, заканчивается он у продавца. Но ну, вот эти тоже одни из моих любимых часиков, а, которых тоже уже ссылочки нет и поэтому уже не смогу про них рассказать, зато расскажу про те, которые все еще актуальны, и у которых вы сможете найти внизу по ссылке. Это вот такие большие, необычные часики, вот такие на тоненьком ремешочке, а вот такие красивенькие еще тоже на тонком ремешке. И э, часики с градиентом. Э, к сожалению, я, наверное, забыла их сюда положить, но я тоже обязательно про них расскажу, а, потому что тоже очень хорошие часики. Всеми часами я вполне довольна. Могу сказать, что они меня порадовали. Картинкам они полностью все соответствуют. Все в точности как на картинках, так и э, в жизни оказалось. Поэтому э, любые из этих часиков, часиков, хоть сейчас уже можете заказывать, даже не дожидаясь моего подробного резюме могу сказать, что они хорошие и действительно будут хорошо вам служить. Всем привет, да, всем привет, кто только подсоединился. Приходите к нашей уютной компании, поговорим про часики с AliExpress. Так, ну что, давайте начнем с самой необычной, наверное, модели, самый такой нетривиального дизайна, такой достаточно большой циферблат у этих часов, наверное. Они меня заинтересовали своей необычностью, потому что, да, видите, большинство часов у меня с такими изящными, более с тонким ремешком. Но тут я решила поэкспериментировать и, собственно, выбрала вот такие часики, для меня непривычные, с, собственно, большим толстым ремешком и большим огромным циферблатом. Я сейчас вам выделю ссылочку. Кто смотрит у меня в приложении Алиэкспресс, вы видите, внизу у вас появилась выделенная ссылочка для этих часов. Uh, можете перейти, посмотреть, собственно, о чем мы говорим, uh, и um, что в этих часах. В этих часах, конечно же, сразу в глаза бросается uh, вот такой большой циферблат. Сейчас посмотрим, сможет нам сфокусировать камера на них или нет. Вот такой большой циферблат, причем uh, самое интересное, что две трети этого циферблата, они как бы прозрачные идут, да? У нас так интересный дизайн, что uh, как бы ремешок, он продолжается uh, линией, в виде циферблата и как единое целое такое собой представляет. Вот, и сам циферблат еще об, обрамлен таким круглым прозрачным стеклом и в итоге у нас получается что 2 трети циферблата это прозрачная часть где будет видно вашу руку сейчас я вам даже примерю, покажу как это выглядит на руке примерно чтобы вы соотносили размер руки и размер циферблата вот и собственно сами часы очень минималистичные больше направлены на такой как бы аксессуар чтобы был он как Дополнение к вашему стилю и образу, то есть хочется иногда какой-то большой крупный э, браслет на руке, да, и вот эти часы, пожалуйста, вот видите, как они смотрятся, а на руке они достаточно крупные, заметные и выглядят достаточно интересно, а эти часики, ну, э, несмотря на то, что они действительно достаточно большие, по размеру женской руки, они, в принципе, садятся хорошо, не слишком там выпирают, то есть, в принципе, носить их э, вполне можно э, хорошо и удобно, э, ну, Единственное, что вариант может быть у вас просто самому привыкнусь к такому дизайну, да? Что еще? У нас на этом циферблате минималистичном достаточно мало каких-то познавательных знаков, но продавец не забыл поставить свой фирменный знак, фирма дом, так не знаю, как правильно читается, ну я назову дом, потом можете посмотреть, как, может быть, я ошибаюсь, произношение как-то по-другому, три буквы латинские. Вот, собственно, у нас дальше здесь идет единственный опознавательный из цифр, что-то более-менее, это такая черточка на шестерке, на шестерке это черточка, которая обозначает, что это 6 часов, вот, и вверху надпись показывает, где, собственно, верх, где низ у этих часов, как их надевать, вот, поэтому больше тут, конечно, такой стиль счастливых часов не наблюдает, но на самом деле по ним тоже, в принципе, можно ориентироваться. Примерно, если, конечно, вам сложновато будет без каких-то там черточек дополнительных определять время, то это вам будет скорее как аксессуар, но здесь в данном случае упор именно на такой минималистичный дизайн, такой тоже стиль часов, где минимум каких-то там циферок, там, черточек, вот только, собственно, сами стрелки и uh, минимально что-то, чтобы определить сколько же все-таки сейчас времени. Вот, поэтому э, в принципе такой интересный вариант и э, может многим понравиться, потому что он смотрится достаточно ярко на руке, да, то есть чем бы вы его не одели, он сразу виден на руке, сразу привлекает внимание, то есть если у вас какой-то белый э, образ, там, не знаю, сенсейшн, да, там, или еще что-то, куда-то собираетесь, где там белый стиль, то тоже надели на ручку, особенно на горелом теле будет смотреться тоже белый цвет хорошо сделано все здесь хорошо застежка удобная у нас тут хорошо сделаны дырочки где можно фиксировать под разную руку под разный Размер э, запястья э, удобно застегнуть. Есть шлевочка, которая придерживает наш кончик э, ремешка. И здесь в данном случае все э, хорошо и удобно сделано. Э, вы видели, застегнула я эти часики себе без проблем на руку. То есть удобно все застегивается, точно так же удобно снимается. Э, какой плюс? Плюс то, что в, этом, э, в этих часиках э, ремень. Это натуральная кожа. Это указано и у продавца в описании, и даже на самом ремешке. Сейчас посмотрим, удастся нам сфокусироваться или нет. На самом ремешке указана надпись «Натуральная кожа» на английском языке. Вот. На самом деле, что, что нам дает натуральная кожа, это повышенная прочность, износостойкость. Вот, то есть вы сможете эти... Ремешочек гораздо дольше относить, нежели из искусственных материалов, то есть он будет прочнее, лучше носиться в ежедневном использовании, и, соответственно, это тоже гораздо такой прочный материал, который вас, ну, должен вам понравиться, потому что он увеличит срок службы вот этих часов и не нужно будет заменять этот ремешок как же собственно заменить все-таки ремешок тут у нас возле циферблата вы чтобы постараюсь вам показать есть такие винтики тут достаточно нужно разбираться как еще заменить видимо что-то нужно откручивать как-то снимать это фиксация этого ремешка вот но я думаю, что э, все можно сделать, если захотеть и разобраться, что и как э, с, э, с этим ремешочком, но, э, в принципе, он должен отслужить э, хорошо, и думаю, что у вас не возникнет потребности его менять в, там, в ближайшем будущем, потому что все-таки сделан хорошо и качественно, и я склонна верить, что это натуральная кожа, потому что действительно он э, выглядит достаточно хорошо. Э, давайте же посмотрим. А какие вообще есть расцветки этих часиков у продавца, да, и а, какие он предлагает вообще варианты, что он нам пишет про эти часики. А, ссылочка у вас выделена. А, вы можете видеть, а, перейти и посмотреть, что у продавца есть несколько расцветок в а, разные вариации. Сейчас мы с вами это все посмотрим. А, также хочу обратить ваше внимание, что продавцом заявлено, что... А, Часы остаются водонепроницаемыми на глубине трех бар, то есть это 30 метров. Я, честно говоря, не экспериментировала с такими цифрами, да, то есть, но, как говорит продавец, на глубине 30 метров они выдержат водонепроницаемость, и получается интересно, что можно с ними нырять, что ли, ну не знаю, как-то я не уверена, возможно, имелось в виду, что просто какая-то вода, если вы под дождь попадете, либо какая-то случайно вода опрыснет, то часы защищены водонепроницаемостью, но кто знает, может быть, и на глубине 30 метров они останутся водонепроницаемыми, то и кому интересно, можете вот даже купить, проэкспериментировать и потом обязательно э, напишите тоже свой отзыв. Будет интересно, э, как пройдет ваш эксперимент. Так, ну что, часики у нас пришли тоже в прекрасной упаковке. Я вам сейчас обязательно покажу картинки. Сейчас давайте переключимся, посмотрим, собственно что у нас предлагает продавец. Вот вы видите, сейчас ожидание, реальность поиграем да, в игру. Внизу это у нас картинка, то, как это изобразил продавец. И в руках у меня вы видите, как это выглядит в реальности. Мы с вами видим, что полностью все соответствует картинкам, все точно так же, как а, изображено, поэтому стопроцентное соответствие картинке – это всегда плюс, когда ты получаешь то, что ты, собственно, и ожидал, что ты и выбирал на сайте. А, обратите внимание, очень много здесь расцветок. А, то есть, кроме моего белого, вот этот вариант, есть еще красный и черный а, повседневный, и есть еще таких несколько вариантов трехцветных, какие-то с градациями ремешка с тремя цветами. То есть можно подобрать, если у вас... Интересует, как флаг как какой-либо страны, да, то есть вот что-то такая имитация может получиться. Тоже достаточно интересный вариант, возможно, кого-то тоже заинтересует. Мне понравился более такой минималистичный дизайн одноцветный, но вот есть вариации и из трех цветов, тоже достаточно интересно. Доставка у нас из Китая и Российской Федерации, и мы видим, что у нас будет скидочка. Вот, пожалуйста, смотрите выше, на 11, .11. скоро у нас большая распродажа, и будет еще со скидочкой дополнительно эти, эти часики. Вот, собственно, что? Здесь могу сказать, что часы полностью соответствуют. Вы видите, что они на руке смотрятся точно так же, как на картинке продавца. Заявлена водонепроницаемость на глубине 30 метров. Все подробно расписано по... К тому, какие размеры, механизм кварцевый, как все сделано, какие у нас ширина чего показаны, пожалуйста, со всех сторон часики. Мне порадовало такой ответственная подход. Люблю всегда, когда полностью все прям расписано досконально. Тут а вопросов никаких не возникает по поводу этих часиков, все полностью соответствует, еще и ремешок кожаный, это прям вообще супер за эти деньги, я считаю, что очень интересно, если вам дизайн понравился, вообще берите, не думайте. А приходит оно, вот я вам показываю, вот у меня вверху есть блог, да и в блоге уже есть обзор на эти часики, вот вы видите, как они ко мне вообще дошли, как они пришли, это была фирменная коробочка, а, такая домовская, там была а, тряпочка для ухода за часами, чтобы их протирать, книжечки, там даже какая-то карточка, сертификаты гарантии. То есть очень много всего там было в комплекте. Естественно, я уже эти часики ношу, уже у меня нет этих коробочек, но распаковочку я в своем обзоре разместила в блоге. Вверху вот у нас тут переходить пожалуйста, буду рада всем пообщаться еще в блоге. Вы видите, что тоже очень достойная упаковка, смело можно брать кому-то на подарок, пришло все в идеальном состоянии, аккуратненько все упаковано было, все с наклеечками, сертификатами, все как надо, поэтому спокойно э, берите и э, себе э, можете кому-то на подарок брать э, такие часы. Вот, ну, э, давайте посмотрим, может быть, у вас есть какие-то ко мне вопросики по поводу этих часов, я с удовольствием отвечу, э, если какие-то еще нюансы хотите про них выяснить, вот, если же что, я могу э, просто пояснить, да, ну, померила уже, показала вам, э, как оно смотрится на моей руке, э, вы можете примерно представлять, вот, я еще раз покажу, застегну, э, что как это все смотрится, как это все выглядит. Пожалуйста. Вот. Вот. Все достаточно легко застегнуть, все хорошо смотрится. Часики красивые, удобные. А, пожалуйста, можно носить и как красивый аксессуар, и как часы, и как и польза, и красота, а, все в одно. Так, ну а мы с вами давайте переходить, если вопросиков нет, то переходить к следующим нашим часикам, а, которые я покажу, они уже совершенно другого стиля. Они будут вот такие, небольшой циферблат, очень тоненький ремешочек, и они очень хорошо и изящно смотрятся под какой-то деловой стиль, да, то есть если это больше под какой-то такой повседневный, то вот это хорошо подойдет под деловой, даже там на работу куда-то сходить, на там учебу, не знаю, вот именно если какой-то классический у вас образ, стиль, вполне можно вот сочетать с такими часиками, они отлично, в принципе, и в повседневности, будут смотреться и в деловом каком-то комплекте поэтому смело можно это брать сейчас я сниму вот эти часики мы с ними попрощаемся и перейдем к следующим часикам давайте я вам выделю ссылочку чтобы вы видели сразу какие часики мы рассматриваем так выделяю ссылочку вот у вас здесь внизу в приложении вы появляется ссылочка на эти часики. Вот, если что, я все ссылочки еще оставлю в описании, если вы меня смотрите, будете смотреть записи. Поэтому ссылочку обязательно найдете в любом случае на эти часики. Так, ну а что, мы переходим вот к таким часам. Изящный, очень красивый дизайн. С тонким ремешочком, с циферблатом, на котором уже более хорошо нанесено такие рисочки. Сейчас попробую вам показать его поближе. На циферблате видны такие, видите, линии, которые отображают, собственно, время, чтобы можно было смотреть по этому циферблату. Это удобно, то есть всегда можно понять, сколько время в данном случае. Uh, Циферек никаких нету, есть тоже фирменная надпись вверху, опять-таки, чтобы понимать, где тут вверх, где тут вниз. Uh, и... В этом циферблате, так, фокус, вернись, пожалуйста, ко мне. В этом циферблате все достаточно тоже сделано минималистично. Отсутствуют какие-либо цифры, какие-то обозначения, но за счет вот того, что здесь есть такие черточки, которые нанесены, то вы вполне легко сможете определить, который час, сколько минут. Также на циферблате написано, что здесь кварцевый механизм. Вот наша собственно, для завода механизма. Колесика колесико наше, все рабочее, все в хорошем состоянии, опять-таки, здесь все тоже хорошо сделано, ремешок здесь уже идет из искусственной кожи, но, в принципе, он довольно приличный, и ношу я их уже тоже не первый месяц, и, в принципе, все прекрасно он мне служит, конечно, возможно, его долговечность будет не такая высокая, как из натуральной кожи, но, тем не менее, очень прилично сделанный кожзам и смотрится все это очень красиво вот я при вас сейчас надеваю эти ремешочки Пожалуйста, вот застегиваю. Здесь у нас уже две шлевочки есть, чтобы держать хвостик наших часов. Опять-таки, все очень просто легко застегивается. Здесь у нас проделаны дырочки, благодаря которым вы можете зафиксировать часы на своем запястье под разный размер. Можно подогнать эти часики. Видите, смотрятся они уже... Немножечко иначе, более изящным, более таким а, маленьким украшением, браслетом, и поэтому отлично подойдут под какой-то строгий стиль, под какую-то блузочку, где там, не знаю, у вас если есть строгая там черная юбка, блузка какая-то деловой стиль, а, часики очень миленько очень uh, неброско смотрятся, а при этом uh, тоже как красивый элемент, красивый аксессуар, uh, и время по ним вполне можно определять, удобно, и никаких трудностей у вас не возникнет за счет вот этих uh, нанесенных на циферблат черточек. В принципе, они еще обладают большим плюсом для меня, uh, они абсолютно бесшумные, uh, потому что... Когда часы сильно тикают, да, это немножечко может напрягать э, людей, э, особенно когда вы пытаетесь заснуть, а у вас там на столе э, громко тикают наручные часы, то это иногда не, не всегда комфортно. Вот эти часы абсолютно бесшумные, э, нет никакого тикания громкого, чрезмерного, поэтому это тоже для меня показатель какого-то качества э, изделия, особенно в наручных часах, и это все очень хорошо. В принципе, если у вас какие-то вопросы, вы можете задавать, потому что а, по дизайну тут все очень хорошо, удобно сделано, удобно их заводить, удобно их а, смотреть, а, часы красиво смотрятся, хорошо на руку подходят, а, и а, качество действительно у них хорошее. So elegant girl, thank you very much. Hello. Всем привет, кто только присоединился. Uh, you look beautiful so much. Uh, thank you very much. Uh, спасибо большое, что пишете, комментарии, мне очень приятно. Uh, даже вижу английский комментарии, но uh, эфир у нас на русском языке, поэтому отвечать буду преимущественно на русском языке. Так, ну что, давайте посмотрим, uh, опять-таки, по этим часикам, что у нас предлагает продавец, uh, какие он предлагает вариации у нас um, Расцветок, да, интересно же посмотреть. Вот мы переходим к, на страничку внизу, на страничку продавца. Вы видите, что у меня вариант с серебристым. Э, с... Такой черно-белый получился монохромный вариант, циферблат у меня белый с серебристым. Есть у продавца еще золотистый такой же вариант, да, с черным циферблатом, с красным циферблатом, тоже такой интересный дизайн. То есть есть различные вариации, вы можете под свой гардероб, под свой образ, вот, например, если хотите вообще там темный стиль, вот, пожалуйста, у вас есть возможность выбрать с темным циферблатом. И будет такой совсем строгий, сдержанный стиль. Если мне как-то нравится под какие-то серебряные кольца, серебряные там подвески, украшения, я взяла все-таки со светлым циферблатом. Это вот этот вариант, это именно этих часов. И вы видите, что все полностью соответствует картинке, все полностью как нарисовано. Я вот даже сниму, и мы снова посмотрим с вами ожидания реальность. То есть вы видите внизу картинка, вверху, собственно, сами часы, и все полностью соответствует тому, как изображено продавцом. А могу сказать, что очень детально и точно все передано а полностью так, как они на картинке, так, собственно, часики эти и выглядят. Можно смело покупать, получите то, что показано на картинке. Давайте пройдемся немножечко вниз, посмотрим, что у нас тут в характеристиках указывает продавец. Ну, тоже подробно все у нас расписано. Обязательно читайте всегда характеристики, чтобы убедиться, что вы получите. Тут же также можно найти и материалы, из которых сделано что и как, и видим, что тип браслета, тут сразу честно указано, что это искусственная кожа, то есть продавец не обещает никакой натуральной кожи, он сразу честно пишет, что это искусственная кожа, но я могу сказать, что она достаточно приличная, хорошо смотрится, и ну, я думаю, что тоже хорошо достаточно вам послужит, если что, здесь можно еще и заменять ремешочек, знаете, что есть часовые мастерские, там без проблем сможете а, заменить а, ремешок, если а, это вам понадобится так что у нас тут дальше ну то есть различные видите тут параметры указаны плоть и там длина ремешка и диаметр циферблат обязательно заглядывайте вот во вкладочку характеристики и найдете полностью всю необходимую информацию по вот этим часиком да, вообще по любой продукции всегда заглядывайте все-таки в характеристики описания найдете очень много подробных описаний если это хороший магазин который за своей репутацией следит, это не какой-то. Это у нас фабричное производство, да, не какая-то кустарность, поэтому а, все, кто магазины специализированные, обычно они очень достаточно хорошо описывают свою продукцию, а, хорошие фотографии делают, реальные фотографии, и вы действительно получите то, что а, заявлено у, на сайте у продавца. И это, конечно же, большой плюс, потому что всегда в интернете, при покупках в интернете хочется получить то, что вы ожидаете, а не а, что-то там совсем другое. да. Вот, а по поводу упаковки могу сказать, что тоже было упаковано замечательно все, фирменную коробочку, сейчас вам покажу, как, собственно, выглядела упаковка, а, упаковка была тоже в, в коробочке такой, с, с фирменной, с логотипом, очень красивая коробочка была, а, также в ней была куча плюшек, скажем так, а, дополнительных тоже карточка с ID, какая-то вот с идентификационным номером каким-то, да, все запаковано, плюс еще тут вложил продавец дополнительно бонусит какую-то подставку под телефон, вот, ну, то есть тоже маленькие приятные мелочи, циферблат был хорошо заклеен, все защищено, тоже, видите, вот я в своем блоге, переходите, можете найти этот обзор, я делала подробную распаковочку, когда эти часы, собственно, открывала, распаковывала, там детальные фотографии, что все было очень аккуратно запаковано, дошло к целости сохранности, никаких царапин, никаких повреждений, просто ничего подобного не было, все очень отлично было сделано. Поэтому могу рекомендовать эти часики без проблем брать даже на какие-то подарки своим любимым, близким. Как мы знаем, скоро у нас Новый год, праздники 14 февраля, там будет очень много праздников, на которые можно поздравить своих любимых, близких людей, и часы, я считаю, что тоже очень хороший а, вариант подарка, на какие-то праздники, особенно если вот действительно хорошие, такие красивые элегантные части. тем более это не как с одеждой, вы тут с размером не ошибетесь, потому что браслет подразумевает, что можно подрегулировать на свою ширину запястья. Давайте еще раз посмотрим, как они сделаны с обратной стороны, тоже здесь видим, что нанесен на крышечку брендовое название, все аккуратно закрыто, ремешочек тоже у нас имеет брендовое название, все приятно в принципе, сделано отлично, у меня тут нареканий никаких нет, часики хорошие, тоже можно смело брать, если вам понравился дизайн, берите тоже, никаких вопросов к ним нету, отличный бренд, хорошие часики. Так, ну а мы переходим постепенно к следующим нашим часикам, они похожи на эти но в немножко э, другом дизайне и с другой фирмы. Они уже э, представляются. Сейчас я вам тоже выделю, собственно, э, так, чтобы вам было видно. А я еще сейчас выделю ссылочку внизу, обновлю, чтобы было видно, <coughs> чтобы было видно э, про какой товар мы сейчас будем с вами общаться. Так, это у нас ссылочка вот на такие часики, тоже очень красивые так, смотрите, у вас есть внизу ссылочка на эти часики, вот у меня даже осталась коробочка, в которой они приходили, да, то есть я их так и храню, когда не ношу, прямо в этой коробочке, на этой подушечке очень удобно. Сейчас вам покажу, как это все выглядит, вот, пожалуйста, так они можно закрыть и хранить в коробочке, то есть я очень люблю, когда часы приходят именно в подобных коробках, потому что вы их потом можете... Также и хранить ну, аккуратно на этих подушечках, и это очень удобно, потому что а, часики вот так красиво у вас хранятся, как аксессуар, а, и это удобно. Тут еще была такая лента, где было написано фирменное название а, этих а, по часам фирмы этой вот ну лента у меня потерялась а вот коробочка осталась с этой подушечкой и это очень удобно так и хранить сейчас попробую вам сфокусировать поближе видите очень красивый цвет а здесь очень красивый тоже циферблат а есть такой два стразика вверху здесь уже на самом циферблате тоже нанесены а, как бы линии которые позволяют определять время тут удобно это удобно а, тут будет никаких проблем с определением времени потому что все легко определяется сам циферблат видите такой о, очень красиво переливается перламутровым каким-то оттенком очень классно сделано смотрится очень шикарно и сам цвет очень красивый с ремешком сочетается то есть дизайн прям отличный дизайн очень красиво сделан а, сейчас мы вернем фокус на меня да вот чтобы Собственно, вы меня хорошо видели после того, как мы с часиком... Сейчас вот, у меня есть такой лайфхак, да, вот, ну-ка, давай, фокус, вернись на меня. Сейчас я надеюсь, что камера сфокусируется, и снова появится четкое изображение, вот. А, сами видите, по этим часикам, часики классные, часики хорошие, и они прекрасно, а, прекрасно смотрится в принципе с, э, в таком дизайне, с таким тонким ремешком, э, все очень красиво и э, на руке тоже смотрится отлично. Давайте их уже достанем и примерим. Если у вас есть какие-то вопросики, напоминаю, что внизу есть комментарии, обязательно пишите, я обязательно посмотрю. Вот у меня рядом лежит телефон, я периодически поглядываю, что если у вас ко мне есть какие-то вопросики, я вам все подробно расскажу. Вот они наши часики, вот они на таком ремешочке, кстати, могу сказать сразу, что на часиках здесь ремешок тоже натуральная кожа, это всегда дополнительный плюс, обращаю ваше внимание, к плюс к износостойкости, к долговечности, она меньше будет заламываться, меньше портится при ежедневной носке, поэтому тоже обращайте внимание, если часы идут с ремешком из натуральной кожи, это всегда дополнительный плюс, Здесь именно так и есть, тоже очень удобная застежка, вот видите, тоже через дырочку мы ее застегиваем и, собственно, регулировать можно под свой размер, тоже достаточное количество дырочек здесь проделано. А вот с обратной стороны часики выглядят вот так и у них есть, собственно, надпись на ремешочке, что это натуральная кожа. Доверимся, надеюсь, что это так и есть. Ничего, конечно, я не резала, не жгла, предпочитаю доверять, но если что, всегда это, конечно же, можно легко проверить. Думаю, что по ощущениям, в принципе, да, по тому, как, в принципе, смотрится этот ремешок, это так и есть, скорее всего, кожа действительно натуральная, думаю, что в этом плане все хорошо. Все сделано в таком золотистом а, оттенке, циферблат, а, стрелки, три стрелки у нас а, время показывают, это часы, минуты и секунды с золотистым же сделаны и рисочки, показывающие время, плюс есть у нас еще такие милые стразики, которые добавляют очарование, они на шестерке и на 12 часах дня расположены, которые тоже очень красиво смотрятся. Опять-таки, часы на тонком ремешке, очень люблю такие часы, потому что они добавляют какой-то хрупкости, изящности запястью, да? особенно если у вас тонкое какое-то запястье, вот, мне кажется, это очень стильно смотрится, когда именно тонкий ремешок и не перегружен образ. Опять-таки, если у вас часики с тонким ремешочком, то это дополнительно как-то подчеркивает хрупкость этого запястья вот я бы так выразилась так ну что здесь у нас шлевочки немножечко узковат поэтому видите с небольшим трудом я их продевала через конец ремешка но в принципе у меня все получилось и зафиксирован этот конец ремешка очень плотно нигде ничего не торчит все хорошо застегнулось, сами часики тоже выглядят очень элегантно по сравнению с обычным циферблатом, где просто белый цвет, да, вы видите, насколько это интереснее смотрится. Оно здесь прям переливается, видите, попадает цвет. и такой, как жемчужина, которая на свету переливается, точно так же здесь циферблат очень красиво смотрится и дает красивый перелив. Тоже очень красивый э, аксессуар эти часики, сами по себе, да, то есть вот красиво можно сидеть, то есть, естественно, там э, под какой-то можно образ собрать с похожими оттенками, и у вас будет очень красиво это смотреться, переливаться, это где-то в кафе. Если будете сидеть или на работе, тоже очень солидно смотрится, очень красиво. Думаю, что. Без проблем сочетаться оно будет с большинством гардероба и смотреться очень красиво и элегантно. Тут, кстати, можно даже уже и золотые украшения, да, видите, вот с золотыми украшениями, за счет того, что такие оттенки очень тоже хорошо смотрится если вы носите золото, тоже можете брать эти часики, потому что прекрасно будет будут сочетаться с какими-то золотыми браслетами, золотыми кольцами, с, с подобными. Украшениями очень красиво будет смотреться. Могу вам спокойно рекомендовать, потому что действительно хорошие часики тоже идут, тоже абсолютно бесшумные, тоже это большой плюс, чтобы часики слишком громко не тикали. Не было такого, знаете, раздражающего тикания громкого. Они тоже тихие, спокойные, сделаны очень качественно, аккуратно. И давайте сейчас с вами посмотрим, какие вариации у нас предлагает продавец по цветам. Okay. Часы на любой вкус и на любой случай. Спасибо. Да, пожалуйста. Действительно, такие часики очень универсальны и подойдут э, действительно практически под любое какое-то событие. Э, они будут, в принципе, уместны. Так, ну давайте перейдем на вкладку продавца и посмотрим, как же они выглядят в описании продавца, на картинках продавца и сравним, насколько все соответствует э, действительности. Ну, действительности, мне кажется, соответствует на 100%, э, потому что вот, пожалуйста, вот эту модель я выбрала, этот, этот оттенок часов. И видите, все действительно полностью так, как изображено на картинке. Никаких вот тут просто нареканий нет. Вот я сейчас смотрю на циферблат, сравниваю, все идеально сопоставимо. Все полностью так, как заявлено. Тоже брендовый магазинчик, тоже все идет по тому, как... Заявлено, все в точности соответствует, так как, еще раз говорю, обращайте внимание, чтобы магазин был фабричный, брендовый, специализированный, они, как правило, следят за своей репутацией, очень ответственно относятся к тому, как они презентации товара, поэтому делают ее, как правило, очень подробной, вот видите, тут со всех сторон все показано, и причем это реальные фотографии, вот я вам только что показывала эти часики, все в точности, как есть в реальности, так и на фотографии. Тут никаких вопросов нету. ну а цветовая гамма позволяет тут уже разгуляться в вашей фантазии, видите сколько тут, 4, 5, 6, так, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 вариаций разнообразных оттенков данных часов, то есть видите тут такой интересный стиль, что Циферблат полностью точь в точь сочетается с вашим ремешочком, и вы можете подобрать под свой стиль, опять-таки, тут есть и классические черные варианты, и нежные розовые варианты, то есть подойдут абсолютно под любой ваш образ, хотите вы более такой роковой, дерзкий, какой-то вот как ярко-красный как-то, чтобы оно выделялось, либо какой-то нежный розовый цвет, все можно выбрать, очень большая линейка тут выбора, тоже большой это плюс, что все подробно расписано, вот здесь даже есть показаны, видите, фотографии как покупателей, которые также как и мы с вами приобрели, поэтому тут никаких сомнений, что товар будет качественный, думаю, что спокойно можете приобретать и даже на подарок брать, опять-таки, к каким-то праздникам спокойно можете приобретать для своих любимых а, этот в подарок, потому что а, часики действительно смотрятся очень модно, очень красиво и сделаны тоже замечательно. Тут никаких вопросов к ним нету. А, еще раз сейчас вам сниму эти часики, покажу, как они выглядят со всех сторон, а, и вы сможете еще раз их рассмотреть, убедиться, что действительно все полностью соответствует тому, что заявлено продавцом, то, собственно, у нас так и является на самом деле, все полностью соответствует. А, ну и на самом деле при, приходит все тоже в очень красивой упаковке. Сейчас я вам покажу опять-таки из моего блога выше. Вот здесь наверху не забываем, что мой блог, где я размещаю свои обзоры на все свои покупки. А, там подробно все фотографирую, как я их распаковываю. То есть вы видите, сможете посмотреть, как приходит товар, в какой упаковке. И, собственно, распаковка тоже у меня там есть. И этих часиков. Вот вы видите... Собственно, в этой коробочке, вот в таком оформлении пришли часики, тоже все было аккуратно завернуто целофанчиком, защищено, все там наклейки необходимы, были даже бирки все прекрасно оформлено даже по-моему там кусочек кожи приложен чтобы в доказательство того что это у нас натуральный ремешок из натуральной кожи что вообще большой плюс тоже поэтому могу сказать что отличный дизайн отличное оформление отличный магазин если хотите брать покупать это на подарок кому-то из своих родных и близких, тоже спокойно можете брать, потому что приходит в отличном состоянии, без дефектов, хорошо, аккуратно запаковано, и можно смело дарить и под елочку положить кому-нибудь такой красивый подарочек, думаю, всем понравится и будет отличный вариант подарка. Так, ну а мы переходим дальше, к следующим часикам которые у нас сегодня заявлены, это такие часики с градиентом, к сожалению, я сегодня забыла их взять сюда на эфир, но могу сказать, что они точно так же отлично смотрятся, такие же прекрасные часики, как все остальные, у них точно так же все соответствует заявленным характеристикам, то есть тоже еще один хороший бренд, пожалуйста, вот такие часики, все полностью как на картинке, такой же красивый градиент, к сожалению, не забыла взять, покажу вам, может быть, как мы в следующих эфирах. Точно так же можете зайти в мой блог и найти обзор на них. Просто находите любой обзор на часы. Там будет хэштег «Оля И вы нажимаете на этот хэштег, и вам вылетит все мои обзоры на именно наручные часы, и вы можете посмотреть, какие вообще, в принципе, часы я покупала, какие мне понравились, какие нет, и найдете точно все вот эти обзоры на эти часики тоже без проблем. И, собственно, в это, эти часики с очень интересным градиентом мы видим, что у нас есть... Разные вариации градиента, опять-таки, можете выбрать вариант, который подходит больше всего вам по стилю, который вам понравится, опять-таки, изумительные часики сделаны замечательно, все хорошо здесь, ä, точно так же все красиво и аккуратно ä, выполнено, как заявлено в характеристике, если заглянуть, то вы увидите, что тип материала ä, тоже кожа идет, заявлено как ä, браслет кожаный, что тоже дополнительный плюс, вот, плюс... Ä, сами часики тоже украшены вот красивыми такими стразиками на циферблате, тоже время по ним а, можно будет, без затруднений определять, потому что, собственно, все очень удобно и понятно. Часы сами по себе интересны, с таким градиентом смотрятся очень красиво, поэтому тоже, если вам такой стиль понравился, рекомендую, тоже не разочаруйтесь, отличные часики, которые прекрасно будут смотреться на вашей руке. Можете их смело брать, тоже магазинчик брендовый, можете там поискать, посмотреть еще вариации, которые предлагает продавец и каких-то других часов, тоже, думаю, будет вам интересно посмотреть, а я вам, собственно, из своего блога еще раз покажу, как вот я сочетаю эти часики, вот с такой кофточкой, например, у меня есть тоже с градиентом, очень нежный образ получается, пришло все в отличном, идеальном состоянии, красиво запакованная опять-таки в такую белую коробочку с подушечкой тоже также часы эти можно и хранить в такой коробочке это очень всегда удобно а, поэтому если Продается, отправляет в фирменные коробочки, это тоже дополнительный плюс. Вот все было очень красиво запаковано, опять-таки все обернуто в целлофан, все защитное в каких-то пленочки, поэтому тоже все пришло в идеальном состоянии, ничего не поцарапалось, все было хорошо, тоже отличный вариант подарка, то есть вот эти все, любые из этих часов, все они приходят в коробочках, красиво запакованы, можете выбирать любой вариант, дарить родным и близким, и будете спокойны, что действительно подарили Красивый, хороший подарок, все сделано тут тоже красивенько и аккуратненько, никаких претензий у меня здесь нету так что тоже могу вполне смело рекомендовать вам вот эти часики, тем более тут у нас, видите, есть разми... расцветки на все случаи жизни, тоже красивые вариации, можно подобрать что-то, что вам понравится, если что, можете задавать вопросики, я отвечу. Ипсо, отличная фирма, есть их часы, да, полностью согласна, вот я презентовала вам несколько вариаций часов, да, и действительно, не, я бы сказала, что все эти фирмы достаточно хорошие, ну, нареканий, по крайней мере, у меня к ним не возникло, ко всем из четырех этих фирм, они все действительно хорошие, а вот ИСКа последнее время косячи. то есть цену повысили сильно, и с дефектами могут приходить часы. Ну, знаете, тут уже надо смотреть тогда по отзывам, потому что действительно иногда бывают такие случаи, что фирма, например, как-то сначала выпускала следила за качеством, потом что-то поменялись, какие-то, может быть, там, поставщики или еще что-то, изменилось качество, поэтому я всегда говорю, что обращайте внимание еще на отзывы товаров, если в отзывах там действительно все прописано, все, например, там, последние какие-то есть отзывы, что все хорошо, то тогда вообще смело можете брать вот эти часики и еще просто дополнительно ориентируйтесь на отзывы, вот. Ну, а что, в принципе, мы с вами рассмотрели уже все часики которые я хотела вам показать конечно хотела бы я вам показать гораздо больше вот тут вот видите у меня часов просто невероятное количество да все куча всего у меня есть потому что ну, часы действительно это очень интересный аксессуар и э, под разные какие-то стили под разные одежды можно подбирать разные там цветовые сочетания да вот видите поэтому у меня есть и белые и темные какие-то и с э, толстым ремешком и с э, тонким ремешком под разный стиль и одежду можно выбирать различные часики, вот, но на самом деле, если бы мы их покупали там в каких-то магазинах там супер дорогих, это, наверное, было бы достаточно разорительная покупка, но учитывая, что есть AliExpress, тем более, как мы с вами убедились, есть очень вполне хорошие, бренды этих часов, да, которые делают качественно, которые делают красивые варианты часов, вы можете себе позволить купить а, там хоть 10 штук раз, в разных цветах, с разным там, оформлением, с разной шириной ремешка, а, то есть под какой-то свой стиль и образ, можно под разные образы а, купить различные часы и сочетать их, и это будет бюджетно, не будет как-то слишком затратно, а, благодаря Алиэкспрессу, вот, и при этом это будут хорошие, качественные часы, которые вы сможете, можете носить ее долгое время, и я думаю, что вполне останетесь довольны. То есть не обязательно покупать какие-то супер-супер дорогие часы, ну, если, конечно, вам прям не хочется, да, прям супер дорогие часы, а если, наоборот, просто хочется дополнить какой-то а, об, об, образ с какими-то часиками, то вполне можно и на Алиэкспресс их заказать, они свои функции выполняют, время показывают, на, на руке смотрится красиво, хороший, милый аксессуар, пожалуйста, а, можно не переплачивать и таким образом тоже приобрести красивые и хорошие себе часики. Ну, а мы с вами будем теперь закругляться уже потихонечку, да, все часики я вам показала, рассказала, подробненько все информацию дала, спасибо большое, что вы были со мной на этой трансляции, мне очень приятно было с вами пообщаться, надеюсь, что вы тоже получили полезную информацию, такой срез брендов наручных часов с Алиэкспресс, для себя приняли решение, какие вам нравятся больше, какие меньше, чтобы вы хотели, может быть, на распродажу как раз что-то и закажете себе, буду рада, если я вам а, помогла. Ну и, пожалуйста, не забывайте а, подписываться на мой блог, там вы найдете все эфиры, которые у меня были до этого, Можно быть, что-то захотите себе посмотреть, также есть обзоры на все покупочки, товары, очень интересно, там подробно все расписано, все параметры, все характеристики, так что точно сможете найти какие-то вещи, которые, например, будут вам полезны, и почитать сразу обзор и подробное пояснение, что и как понравилось, какие плюсы, какие минусы, поэтому тоже пожалуйста, заходите, мне будет приятно, если вы подпишетесь, можете писать там мне комментарии, я отвечу на подробно на любые вопросы по тем товарам, на которые я уже писала обзоры, вот, ну и собственно все, мы с вами закругляемся, спасибо, что были со мной, спасибо, что провели это утро воскресенье с моим эфиром, и жду вас, вас на следующих эфирах, будет 7 числа. Следующий эфир может быть еще среди недели. Обязательно в блоге сделаю анонс, если еще будут какие-то эфиры. Спасибо всем и до новых встреч. Всем пока-пока.